The back and forth has got me so messed up, don't ignore, the signs we've had enough, of the whole damn thing, that we got going, you hold those strings, without me knowing, why do I, have to suffer through the thinking, why do I, I need to... С вами Александр Найс Смирнов. И сегодня мы смотрим oh, с вами шоу-матч. Вот такой вот ранний шоу-матч. Но ранний он для, наверное, скорее правильнее, так сказать, центральной части России. Потому что шоу-матч, который мы с вами сегодня будем смотреть, будет проходить э, от паблика Забайскальский. Забайскальский, Bayskale... господи, затроила. Забайкальский паблик. И как вы понимаете, у ребят, которые находятся в Забайкалье. Время совсем другое И там и плюс 6 бывает И плюс 5, и плюс 7 И так далее, да, всякие там, в общем, часовые пояса Короче, у ребят уже вечер А у нас день Ну, мы, естественно, идем ребятам навстречу И, конечно же, невзирая на то, что стрим получается довольно ранний Все равно его проведем И посмотрим, как ребята покажут себя сегодня У нас Best of 3 И в этом Best of 3 будет разыграно, ну, как всегда, минимум 2 карты а Максимум 3 карты Всякое может быть. Если будет 1-1 по картам, то мы, соответственно, отправимся смотреть третью. Если по картам будет э, 2-0, то третьей карты не увидим. Список карт, э, я не знаю, мне пока не сообщали. Поэтому вполне себе, возможно, он появится чуть-чуть позже. Либо люди, которые знают, допустим, этот... Маппул на сегодня Обязательно напишут в чатик его Ну, либо же, собственно, в личные сообщения Вконтакте мне кто-нибудь может его скажет Но если даже и нет, то будем узнавать Карты по факту, и это тоже интересно С одной стороны, интрига Дорогие друзья, прежде чем Мы с вами будем смотреть э -э, Этот матч Буквально два слова О моих горячо любимых друзьях э -э, По совместительству спонсорах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 Проект «Женский эпицентр» Это паблик-сервер, как вы уже поняли, да Ссылочка на него будет в описании И, конечно же, дорогие друзья, на сайт э, забайкальского паблика Я тоже прикрепляю ссылочку в описании Обязательно заходите к ним на сайт, регистрируйтесь А также играйте на их паблик-сервере И получайте э, кучу, кучу удовольствий, Потому что ребята там адекватные, добрые Администрация всегда следит за серверами И никогда никакого читера или... Агрошкольника, так сказать, вы там Не встретите, все чин-чинарем Рекомендую вам обязательно Обязательно еще раз И еще раз обязательно Добавить сервер в избранное Ну и, в общем-то, зайдя на их сайт Вы там найдете ссылочку на их группу ВКонтакте Переходите, вступайте И обязательно оттуда Айпишничек, еще раз повторюсь В кс-очку себе добавляйте также, конечно, хочется анонсировать, что будет завтра. Завтра у нас в 18.00 по московскому времени пройдет шоу-матч между командой Гидра и командой... Сейчас скажу, Окси что-то там, Оксиген, что ли. Если мне не изменяет память. А, Овердрайв, прошу прощения. Команда Гидра Украина и команда Овердрайв Россия. Best of 1 по Counter-Strike Global Offensive. Вот, собственно. Так что всех, кому интересно, обязательно приходите. Кому не интересно приходите, просто пообщаемся. Так, ну а я быстренько гляну, что там у ребят сейчас происходит на сервере. Так, ножевой раунд у нас. Чего, серьезно? Еще ж типа 4 минуты. Ладно, окей, если там уже ножи запустили, давайте включаться в матч. Ну, может, это, конечно, такие фановые ножички, так сказать, да. И они, собственно, не являются ножами, которые действительно сейчас будут что-то определять. Да? Тем не менее, давайте смотреть. Порезались ребята. А, и они, у них еще тренечка. Все, замечательно. Разминка все еще у ребят. Тогда пока я музыку фоном включу. и э, Ну и что? И почитаю чатик. Вот, это тоже дело полезное и нужное. Так, привет, пишут Абдурахмон Абдурахмон, привет Это что, ну это же прям лайф уже Лайф, даже три рестарта всё, Надо, надо все выключать Все пропало Дорогие друзья, внезапное начало шоу-матча Между забайкальским пабликом и забайкальским пабликом Карта The Dust 2 Насколько я понимаю, ребята, рестарт прозвенели Хотя нет, это все-таки не начало Учитывая, что вот это вот явно не будет в лайве. Ну, окей. Окей. С какой стороны забайкальский паблик? Ой, я даже не знаю на самом-то деле. Мне кажется, что с левой. Хотя вполне возможно, что забайкальский паблик и с правой стороны тоже находится. Короче, у них тут опять ножи за что-то там. Прикалываются ребята. Но пока у них есть время... Поразвлекаться, повеселиться И порезаться, постреляться Ну, одним словом, размяться хорошенечко Перед предстоящим Best of 3 Потому что Best of 3 это всегда Ну, типа, не очень быстрая история И поэтому Кто-то может устать за это время Кто-то может размяться только ко второй карте вот. Ну а, собственно, все эти игроки, которые сейчас находятся на сервере, все 10 э это игроки э забайкальского паблика, которые просто между собой поделились на две команды. Э выставили, так сказать, 1750 рублей призового фонда, который будет выплачен команде-победителю в виде привилегий на месяц. Gold VIP, если я не ошибаюсь. Э но. Не наличкой, как вы понимаете Ну, тоже ничего себе Для ребят, которые играют на этом паблике По-моему, замечательный подгон на самом деле Выиграть катку и целый месяц на халяву Быть и випом, голдом и прочее и пользоваться всякими плюшечками, которые дает данная привилегия Это всегда хорошо Я считаю, вообще, вот такие э, призы для игроков паблик-сервера Они на самом деле важны и нужны Почему? Да, все элементарно просто Потому что эти люди проводят здесь много времени на... на самом сервере. да, То есть они часто на нем играют. И как следствие, им было бы неплохо получить эту привилегию, не заплатив за это денег. Хотя, конечно, с другой стороны, я лично призываю э, игроков своих паблик-серверов э, всегда... Покупать привилегии Потому что привилегии в таком случае Это поддержка проекта Потому что если вы купили привилегию Администрация турнира получает Денежку на карман Не думайте, что держать сервер Это дешево, это наоборот Всегда дорого и это всегда практически Всегда минусовая история да? То есть администрация всегда это делает Практически за свои деньги И купив привилегии Вы тем самым помогаете Администрации и своему любимому серверу так, что у нас там еще в чатике, пока у нас ребята здесь э, ходят-перезаходят? Так, привет всем. А вот, кстати говоря, официальный аккаунт на YouTube Забайкальского паблика. Подписывайтесь на ребят тоже. Если что, Дима не былится. А, я, если что, Дима не былится. Понял вас, фастик Москоу, понял. Будем знать, запомним. Все команды с паблика, вы хорошо играете в CS 1.6. Если это мне, то, наверное, все-таки нет, потому что, ну... Я, может быть, когда-то, я бы сказал, неплохо играл, но хорошо, сейчас я точно не играю. Ну, потому что уже очень много лет я не играю в 1.6. Здорово, Санек, Метис, приветствую. Мэй, надеюсь, будет красивый CS. Полностью солидарен, надеюсь, ребята покажут нам. Ну, я вот так, кстати, поглядывал немножко, как ребята стреляли на... А, разминки Я, короче, был поражен тем, как стрелял товарищ Рандум <laughs> Вот этот товарищ Рандум Он, короче, ну он просто нагибал вообще по-страшному Такое есть явление, как, ну я его называю, синдром разминки Потому что на разминке люди дают гораздо лучше и чаще хедшоты и прочее-прочее Потому что это разминка, она ни на что не влияет И вы не чувствуете ответственности давящего на вас Так что Вполне возможно рандунт Тут просто такой на расслабоне Поуничтожал соперников <coughs> Простите, а в матче все будет Не совсем так Ну как будет в матче мы уже узнаем потом по факту Эй, hey, привет, еще без меня начали Нет, еще пока не начали Вот в этот раз, Абдулхамид, вы вовремя пришли До начала, пока у ребят еще разминка Не обращайте внимания, что там написано uh, First, нет, на самом деле это warm up. Доброго дня и вечера всем участникам Александру большой успех во всем Дамир, приветствую, хорошего вам также дня Сегодня у нас ранняя трансляция Поэтому сегодня я вам не хорошего вечера желаю, а хорошего дня а, так, давайте пойдем 1 на 1 в CS 1.6 Да нет, что вы, я лично в 1.6 В принципе, играю только с точки зрения Коммерческого продвижения паблик-серверов Ну, а в принципе, помимо этого 1 на 1 я даже за... Ну, нет, конечно, если вы мне заплатите миллион долларов, то, конечно, я пойду. Но, в общем глобально, скорее всего, за практически любые деньги я не пойду один на один. Потому что один на один — это не КС один на один. Это что? Это... это ничто. Так, ну что, дорогие мои друзья, выбор карты. Выбор карты. Так, пока варма поставляем.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 а, Забайкальский паблик 1 против Забайкальского паблика 2, дорогие мои друзья и Это best of 3 противостояния, сегодня много КС, замечательного, надеюсь И увлекательного, конечно, тоже надеюсь Рандом продолжает уничтожение своих соперников, расстреливает э, ножом своим вообще всех, кого только может И право выбора стороны остается у э, Забайкальского паблика 2, что логично, они меняются сторонами И, в принципе...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 также еще и с плитом будет заходить игрок из коннектора. Это папа Хапа, который забирает фрезера. Рандум минус Лаки Хаски. Ну и теперь по рандуму есть информация. В принципе, с коннектора его как бы должны убивать, конечно. Ой, а что у нас? А ПН... Один. Один в два. Остался рандум. У нас ПНС куда-то вылетел. О-о-о-о! Неждан! Неждан! А вот это, кстати! Вот это, кстати! Это не неждан, на самом деле. Это невнимательность, дорогие мои друзья. О-о-о!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 и ПНС пропускает соперника в точку. И отдается еще под него. Молодчинка. Молодь. Ну, вообще позиция, кстати, с которой он держал. Вот здесь, да, это сверхстранная позиция. <laughs> да, да ладно. Что у нас получается? 3-3. Минус от Пашки по сну. Минус от лаки Хаски. Минус от Пашки по спине. Лаки Хаски. И папа-хапа остается один. Начинают танцы, 14 хп у соперника. Ну, тут как бы папа хапа должен выигрывать, я считаю. Да ладно, а диф и диффуза есть. О, -о, -о мой бог. О, -о мой бог. Ну, отдали только что, конечно, за Байкальский паблик один раунд, который не отдается вообще, в принципе.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 и вот, кстати, сейчас он делает Энтри фраг, дорогие друзья Минус от лаки хаски по И фризер, собственно, тот самый, на котором сделан Энтри Ситуация 3 в 5, и атака, конечно, в Офигенной ситуации Минус от рандома со снайперской винтовки И подсаженный нервный забирает рандома моментально Поэтому 4 в 2 И вот теперь уже раунд да. И ПНС вылетает Апатия остается в соло Что вообще сегодня происходит? Чего они вылетают-то постоянно?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 Потому что ему просто рандом не даст это сделать Да, и PUBG 1 в 4 ПНС у нас так и не сумел зайти на сервер Но вместо него присоединился к команде ZAP пап 2 Товарищ Крот Ну посмотрим, может быть появление Крота стабилизирует обстановку для ZAP PUBG 2 Может, конечно, и нет Может, наоборот, он команду своим появлением ослабит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 Чуть меньше половины остается у Папы Хапа и ПНС все-таки отправляется отдыхать досрочно, так сказать. Ну что, флешечка, и, кстати, очень интересное расположение игроков обороны. <laughs> все в кт -Респе. Точку Б вообще, кстати, сейчас отпустили. Ой, в три ЮСПА разрывают апатию. Паша минус нервный.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 И прибавим им Один Матчпоинт Вот так Так, Александр Бурду играешь? Я редко захожу на YouTube просто А, ты имеешь в виду Borderlands? Да Borderlands 2 прошел Первые части тоже прошел Вторую закончил Все DLC прошел Сейчас прохожу Tales from the Borderlands Так Дорогие мои друзья Поставили карту The Dust 2 слов сказать Что достаточно интересно Ну как бы куда ж без Дефолтной карты-то Ну это же было бы странно, да Если бы дефолтную карту и не сыграли бы Так, сервер пока у нас там будет перезагружен Ребятки Музыку я пока щелкну Просто, чтобы она фоном поигрывала Ну и поставлю карту Dust2 Насколько я так понимаю э Именно эта карта будет играться Следующей И пока ждем А, сервер бутнули. То есть, может, это будет еще и не Dust2, да? Хорошо, хорошо Так, ну я надеюсь, что вылетов теперь уже не будет Очень хочется в эту версии. Так, да, даст 2 стоит, по крайней мере но, а, но там, может быть, карта будет определяться Прям Прям между Между, я имею в виду между картами, да То есть сейчас у нас, получается, будет запущен лайв И ребята сразу будут определять карту Ну хотя, может, не так Ладно, ну, в общем, смотрим пока Вернее, пока ждем Даст-2 карта, которая убивает паблики. Да нет, даст-2 не убивает паблики. Напротив, я даже знаю несколько людей, которые не играют на пабликах, если там не даст-2. Но при этом, конечно, знаю людей, которые не заходят на паблик, если на нем даст-2. Ну, дело такое. Даст-2 самая массовая, самая распространенная карта. Команда должна быть с одного города, или можно, например, два игрока с Калининграда, два с Москвы и один с Германии. Это абсолютно без разницы. Вы имеете право находиться все в пятером в разных местах мира. Это ни в коем случае э, не запрещает вам участвовать в каком-либо матче. Я имею в виду, что во всех пабликах даст два. Ну, не во всех, на самом деле. Даже если посмотреть, э, когда я играл на паблик-серверах на разных, да, если вы зайдете и посмотрите сами записи стримов, я очень редко, как раз-таки, даже на пабликах играл на Дасте. То есть это самое популярное для. Так, дорогие друзья, пардон, музыку надо гасить. А почему ее надо гасить? Спросите вы, а я вам скажу, а там уже у нас вон что происходит. Бывает бесит на даст 2, 24 на 7. Бывает, да. Вот это я не спорю. Это бывает действительно, когда сервера работают только на карте даст 2. Так, ну а что у нас за карта будет в этот раз? Тускан! Ну, обожаемые мои, горячо любимые мои товарищи с Забайкальского паблика порадовали меня, запустив мою самую любимую карту. Я, честно слово, очень-очень рад.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 Uh, более выверенный, но, однако... Понятно. <смех> но, однако, понятно, дорогие мои друзья. 12-1. Даже с пулеметами умудряются еще и что-то выигрывать периодически игроки за ПАП-2. Так вот, да. Мясорубкой здесь является за ПАП-2. А за ПАП-1, по сути, в этой мясорубке пока только вертится. Увы, ах, П-90 узнает И, кстати, там еще... П... Ты смотри, там два пулемета теперь и p 90 П-90. То есть начинается прям... Вот, вот теперь начинается часть, которая называется шоу. Шоу-матч «Шоу теперь обретает полностью э, свое вот первозданное понятие. Это шоу действительно, да? Ну, я, конечно, всегда против таких движух, потому что можно начать проигрывать из-за того, что ты слишком сильно расслабишься. Э, ну, и типа это не совсем уважительно по отношению к сопернику, но с другой стороны, конечно...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 Чё, говорит, на мой огород полез Но апатия неубиваемый просто Даже получив с дробовика в голову Он все, все равно умудрился Забрать своего Энеми, как вообще такое возможно Ну, 14-1, дорогие друзья, вторая половина За КТ один раунд взяли, им хорошо Им очень плохо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 что надо, что надо Лаки Хаски последний Апатия, кстати, там опять что-то кучу килов сделал Три, по-моему, если не ошибаюсь Ну, не суть 13 хп, просто кил в консоль Просто кил в консоль, дорогие мои друзья Ну, 16-1 и 2-0 по картам Вот это да Такого я не ожидал, честно говоря На нож было бы красиво Да было бы, было бы Если бы был бы этот самый нож так, ну и счет 2-0, дорогие мои друзья. Команда за PUBG 2 выигрывает в этом матче и становится командой, которая выигрывает призовой фонд в размере 1750 рублей на команду. В виде привилегий становится Gold випами на месяц и будут продолжать еще сильнее тащить теперь уже... Представьте, и так сильные игроки, да А они еще и теперь с привилегиями, да То есть теперь их вообще на сервере будет не убить Они будут там самые крутые перчики Вот такие пирожочки, дорогие мои друзья Вот такой вот шоу-матч Большое спасибо, что вы сегодня пришли посмотреть его Надеюсь, вам понравилось Как поиграть на турнире или там команду нужно собирать Ну, в любом случае, да, чтобы поиграть на любом турнире Нужна своя команда Если это не турнир от какого-нибудь паблик-сервера если паблик-сервер проводит турнир, то для того, чтобы участвовать в этом турнире, вам просто достаточно быть игроком этого паблик-сервера. А так команда, да, своя нужна на какой-либо турнир, который проводят турнирные организаторы, которых уже, правда, практически не осталось. Ну, то есть вы не сможете зарегистрироваться, потому что там нужно регистрировать сразу состав. То есть 5 человек, там, может быть, плюс парочка запасных. Еще раз напомню, дорогие друзья, завтра в 18.00 по московскому времени я буду комментировать шоу-матч между украинской командой Гидра и российской командой Overdrive, Матч по Counter-Strike Global Offensive. И кому интересно, обязательно приходите, болейте за свою любимую команду. А на сегодня это все. Еще раз поздравляю «Запап» с победой в этом шоу-матче. «Запап-1», ну, к сожалению, да, не хватило. Но, к сожалению, не хватило. Но в целом, было неплохо, знаете, какие-то моменты есть. Но нужно расти по стрельбе. На самом деле, глобально проиграла команда просто из-за того, что э, за ПАП-2 просто тупо лучше стреляют. Все. Они более меткие. Они более метки, более жесткие. И поэтому, чтобы побеждать, за ПАП-1 должны наращивать свой скилл. А на этом все. У микрофона был Александр Найв-Смирнов. Еще раз спасибо за байкальскому паблику за предоставленную возможность прокомментировать данный шоу-матч. Прощаюсь с вами, дорогие друзья. Хорошего вам вечера, хорошей ночи и до завтра.